Мы собрались в связи с прагедией, которая произошла вчера, в связи с гибелью двух самолетов. Но прежде чем мы начнем работать, я хочу выразить соболезнования родственникам и близким погибших. У меня подписано распоряжение председателем Государственной комиссии по расследованию Причин катастрофы назначен министр транспорт, Леонид Владимирович. Рассчитываю на то, что первыми шагами в вашей работе будет безусловное обеспечение информации о случившемся, объективной, достоверной и помощь всем, кто в ней нуждается сегодня. Нужно сделать все, что от нас зависит для того, чтобы поддержать людей в регионе. И вопрос генеральному прокурору. Как организовано начало работы по расследованию этого общества? Настоящий дело уголовное возбуждено. Две бригады работают у нас в Курской области, вторая в Ростовской области. Обе бригады возглавляют вами заместителя. Возбуждено уголовное дело. Расслед, рассматривается несколько версий происшествий, в том числе и ПРА, и другие версии, в том числе и технические, числе и человеческие факторы. Я не буду сейчас всех перечислять, но ни от, всех, ни, от, ни от одной версии мы сегодня не отказываемся, потому что работа идет, особенно в техническом плане. У нас имеются сейчас данные о начале расшифровки учебных течек. Я думаю, что, по крайней мере, в техническом плане с участием Госкомиссии, с участием в спецслужб, в следствии получат еще информацию о технических случаях.